А меня зовут Игоня Залиева. Понятное дело, что я буду спрашивать о киргизах. Киргизы вы были недавно из большой миграционной тройки. Теперь это официально трудящиеся России, которые выбыли, и кроме того, из статуса мигранта. Хотел спросить, в СМИ сейчас эксперты и СМИ журналисты спорят о том, что опасно Киргиз для России или нет. Мне хотелось бы спросить у представителей российской власти. Каков портрет Киргиза? На самом деле они опасны для вас или нет? Вот, ну, Адальбер Юрьевич, наверное, как человек Комитета по международным делам. Ну, что, абсолютно конкретный ответ. Естественно, Киргизы не являются какой-то опасностью. Это наши братья, это наши соседи, это люди, с которыми мы строили эту, эту страну. Точка. Поэтому все, что связано с разговорами о том, что они нам опасны, даже если они приводят аргументы того, что там где-то Через эти страны нам братские могут к нам прийти э, радикальные экстремисты. Мы на это не то, чтобы закроем глаза, но мы все сделаем для того, чтобы аргументы никак не срабатывали, для того, чтобы отношения между нашими странами в первую очередь развивались, а второе между нашими людьми. И третье, мы с Киргизией э, строим сейчас, мы не только были вместе, мы и сейчас строим разные э, интересные конструкции как в экономическом, так и в политическом, так и в культурном э, смысле. Так что нет никакой опасности, э, которая исходит от них. Спасибо. Я бы хотел тоже отреагировать на этот вопрос, э, потому что э, вообще, если говорить, то, наверное, эти слухи распространяются конкурентами. Э, да, и я. А я скажу почему что благодаря закону о двойном гражданстве, благодаря тому, что в Киргизии сохранено уважение и влияние к русскому языку, то киргизские эмигранты выигрывают рынок в сфере обслуживания абсолютно сегодня. И если вы посмотрите, ну, особенно те, кто там понимает, кто киргиз, кто таджик, кто узбек, то видно, что в основном на всех публичных позициях Сегодня у нас работают именно киргизы, которые хорошо знают русский язык, активно адаптируются, интегрируются в московской жизни. Так что это поиск конкурентов. Я тоже добавлю, вот у вас прозвучала фраза, что киргизы перестали быть мигрантами. Но это немножко не так. Они по-прежнему являются гражданами иностранного, независимого, свободного государства только Есть одно «но», которое тоже необходимо знать и киргизским гражданам, и работодателям, которые их принимают. Работодатель, наняв гражданина Киргизии на работу, обязан известить об этом органы Федеральной миграционной службы. То есть та же самая ситуация, что с гражданами и Белоруссии, и Это Казахстана. Закон. То есть такой момент есть, его нельзя забывать. Я добавлю тоже к этому моменту, с правами появляются определенные обязанности и сложности. Господин Московский правильно сказал, что работодатель должен известить органы ФМС о том, что у него работает мигрант. Но сложности возникают, когда иностранный гражданин хочет работать у физического лица. Вот здесь большие сложности, и мы сейчас подготавливаем определенное обращение к органам ФМС для решения данного вопроса. Потому что не каждый физическое лицо готово уведомить, возникают вопросы налогообложения, вы знаете об этом. Поэтому сейчас необходимо найти правое решение данного вопроса. Я думаю, что в ближайшее время совместными усилиями это будет сделано. Коллеги, еще вопросы?